поднял. Так, корпус 14 грудня. Звідусіль до скверу чорнобильців сходяться містяни з квітами. Цього дня вшановують ліквідаторів аварії на звісній атомній електростанції. Звучать промови посадовців, ведучий оголошує хвилину мовчання. Присутні на митингу звично кладуть квіти до памятного знаку. Одним из первых – члены объединения «Союз Чорнобиль України. Серед них – Микола Зиновьев. чоловік пригадує того ж дня, коли стався вибух, вже знав, що точно поїде до зараженої зони. Когда я служил в армии срочной службой, то в то время в войсках вводились отделения химической защиты полков. Ну, и раньше не было, были не штатные отделения, а потом стали штатные, с техникой совсем. И вот я как раз попал в первый выпуск командиров отделений химической защиты. Во Львовской области есть такой город Золочев, и там я оканчивал 4,5 месяца сержантскую школу. Поэтому как только я услышал, что Чернобыле взорвалось, даже еще не 4 мая, когда там Горбачев выступал, а раньше по каким-то признакам э, я так определил, что там, и что мне этого не избежать, что там все-таки катастрофа большая, и что мне этого не избежать, потому что это моя военная специальность. Ну, где-то недели, не где-то через месяц вызвали военкомат, а я на тот момент, вот, э, ну, как-то так получилось, не знаю как, что я все-таки был уже лейтенант запаса хотя я не кадровый военный, работал на заводе. Я уже выхожу из кабинета, и дело производитель там женщина, не помню ее, говорит, Николай Петрович, вы же смотрите, мы вас призовем на специальные воинские сборы скоро. Ну, я скажу, я вообще-то догадывался и сам, потому что это моя военная специальность, защита войска населения от оружия массового поражения. Ну, так она называлась там. И потом я работаю на работе, в 3 часа дня прибегает секретарша от начальника цеха. Коля, пойдем, там у тебя к телефону. Я прихожу к телефону, звонит с военкомата. Срочно явитесь к нам. Даже такой эпизод там такой маленький. Я кажу, хорошо, время 3 часа, в 4.10 конец смены, закончится, я приду. Сбросайте все срочно. Хорошо, я уберу станок и приду. Скажите мастеру, пусть и берет станок, а сами срочно в военкомат. Это было уже через два с половиной месяца после аварии. Это уже, уже там ликвидация шла полным ходом. Ну и в три часа дня мне позвонили с военкомата, а пол седьмого или пол восьмого был поезд. Короче, мне дали на подготовку там три с половиной часа. И все. Ну вот так я попал в Белую церковь, в Белой церкви, там на территории какой-то воинской части, я так думаю, воздушно-десантной, потому что там такие, все в них, тренажеры такие. Нас переодели, и на второй день, это мы приехали туда уже вечером, и через сутки в 11, не не в 11, раньше часов, в 7 вечера, наверное, нас на грузовых, 7 грузовых машин повезли уже туда на место дислокации в село Аране, Это за 40 километров от станции. Там стояла воинская часть в палатках. В 11 вечера я туда приехал, но я ехал вместо конкретного человека. У меня было написано, вместо кого я еду. Ну, офицеры ехали так. Солдаты ехали просто на место службы, а офицеры ехали на конкретную должность. Я ехал на должность начальника информации, там начальник службы информации ну есть такая, она не предполагала ни выезда на станцию, ни в зараженную зону, никуда. Но там приехал, на этой должности человек э, числился, но он не был на этой должности, а тут э, из Днепропетровска прислали роту, в общем, две роты, э, 100 человек призвали, разделили их на две роты по 50 человек, обследовали в 408-м Киевском госпитале в течение трех дней, и они приехали туда, и им нужен был командир роты. И вот в 11 часов я приехал, где-то полдвенадцатого уже у комбата началось совещание. Он сказал, что вот из вновь прибывших, мы вдвоем прибыли, нужно командир роты. Я никогда людьми не командовал, я сразу отказываться. Вот какая от вас. Я сразу отказываться, потому что я никогда не командовал людьми, ну кроме как в армии. Ничего там, ничего страшного нету и все такое. А что делать, я спросил. Работать на крыше третьего блока. Ну и знаете как, это такое. Один сидит слева, не соглашайся лучше, отбудешь 45 суток и домой. Другой, соглашайся, две недели полазишь на крышу и въедешь домой. И вот там не поймешь... Ну там никто не представлял, не, я представлял лично опасность, которая представляет это все. Все-таки меня этому учили, и я не хочу хвастаться, но вот где я учился, взвод 26 человек, 21 окончились с отличием, в том числе я. Поэтому какие-то знания в этом вопросе были, и нам показывали учебные фильмы, к чему это ведет и показывали облученных, какие бывают. Ну вот, как после Чернобыля показывали, вот такие примерно нам фильмы и показывали. Поэтому я опасность представлял, какая там. Ну все-таки это армия, сказали, я поехал. И вот это было, я могу попутать даты, это, наверное, было в ночь с 22 на 23 или с 23 на 24 июля. И вот это совещание закончилось у комбата, и на утро, в 5 утра подъем, и в 6 мы уже поехали на станцию. Я со своими солдатами, у меня даже списка их еще не было, я поехал на станцию. А потом приехали, уже списки составили, уже все-все, начали вести учет. Там самое главное было на, те, вот, на ликвидации, для командиров самое главное, не допустить переоблучения личного состава, вести учет доз. Допустимая доза была 2 рентгена в сутки, предельно допустимая за все время пребывания 25 рентген. В то время, представьте, август месяц, проезжаем через зараженные села, но дорога была уже очищена, на дороге уже радиации не было, 40 километров было чистой дороги, проезжаем через села, колодцы обвязаны целлофаном, все там такое, чтобы не брали воды. И вдруг останавливается машина с солдатами, бегут, сливы, ренклот, вот такие яблоки, червячков нету, все очень вкусное, все это, рвут яблоки и едят. Хотя каждое утро, объяснял солдатам, даже такую мелочь, ну такую, ребята, вы проснулись, не глотайте слюну, которая накопилась во рту, выплюньте ее, потому что она тоже за ночь накопилась, ну вот, вот такая мелочь вроде бы, но это все... Гигиена, вот там правила гигиены на зараженной территории, и все. Потом вот там мы приезжали, работали в своей одежде. Вот приезжали в солдатской одежде, лезли на крышу и работали. Потом слазились с крыши, были уже душевые организованы, уже все-таки почти три месяца прошло после аварии. Вот мы заходили в эту комнату, в угол сбрасывали всю свою одежду, проходили в душ, мылись. Выходили в другую комнату, там стопками по размерам была сложена новая одежда солдатская. Мы ее одевали и ехали туда. На второй день приезжали, точно так же выбрасывали старую, одевались в новую и каждый день переодевались. Вот мы ездили с села Араная, где часть дислоцировалась, на станцию 40 километров. В 6 часов утра выезжали, пока доезжали, пока там организационные вопросы... Потом лезли на крышу, 4 минуты работали, 3,5-4, больше не работали. И ехали назад 40 километров. Что успеть? Крыша покрыта так называемой мягкой кровлей. Ну, это несколько слоев рубероида и битума. Общая толщина была, ну, примерно 10 сантиметров 10. И вот этот битум, он сам по себе в природе немножко радиоактивный. Так же, как и гранит. Весь гранит, он в природе радиоактивный. Ну, там очень слабый природный фон. Но существует так называемая наведенная радиация. Вот этот гранит, который побыл в зараженной зоне, он накапливает в себе радиацию и другие, меньше, но гранит и битум очень сильно накапливает. И вот эту мягкую кровлю надо с крыши было снять. Перед этим, перед нами мы уже лазили на крышу, по 4 минуты работали. И мы уже без средств защиты были. Только очки обязательно стеклянные, не пластмассовые. Прозрачные, но стеклянные. Потому что там был уровень радиации порядка 30 рентген в час на крыше, где мы были. И э, если без очков там побыть 4 минуты, то потом вечером глаза резали, как после сварки. Как человек нахватался сварку. Значит... Вот были инструменты такие наши советские, обыкновенный топор, к нему приварено пруток такой диаметром 28-30, может, миллиметров толщиной, метр где-то, и этими топорами долбали вот этот битум и сбрасывали вниз, а там его укладывали, а там вывозили на могильнике. Я начал рассказывать про эту роту Днепропетровскую, просто... Надо было проводить какие-то, наверное, исследования в этой области. Поэтому призвали 100 человек, разделили их на две роты по 50 человек, обследовали в госпитале в Киевском. И потом у них зад... разделили на две роты, и одной роте давали йодовые таблетки, другой роте не давали. И через они должны были за кратчайшее время получить максимальную дозу и потом в госпитале опять их обследовали, на кого больше повлияло, на тех, кто получал или на тех, кто не получал. В Нашей роте не давали, а про, про Копцов там был командир, вот им давали йодовые таблетки. Ну, ездил я с ними на станции 11 раз подряд, 11 дней подряд. Все на станции организованы было так, что один раз съездят на работу туда, где большие уровни облучения. И потом 2-3 дня перерыв, потом опять едут. Ну, считали медики, что за 2-3 дня организм немножко восстановится. А мои ездили, ну и я ж с ними, 11 дней подряд. Потом прислали автобус, их забрали всех и повезли в госпиталь, а я остался. Ну, вот дело в том, что их забрали, и я больше их никого не видел, и ни с кем больше не связан. Мы побыли всего 11 дней вместе. Я думаю, что они меня, может, и помнят, потому что я был один у них. А их было, ну, там 49 человек один отказался ездить, было 49. Ну, я их, ну, некоторых фамилий помню. Вот понимаете, был такой случай. Самый первый раз едем на станцию, и надо было по пожарной лестнице 14 метров, то есть не 14 метров. 49 на 51, ну и там парапет, ну, ну 13 метров, надо было залезть по пожарной лестнице. И вот э, лазили по 8 человек, вот э, с первой восьмеркой лес я, показывал, что делать, потом я спускался, они работали, и через 4 минуты посылали вторых 8 человек. Они друг за другом по пожарной лестнице залазили туда, те передавали им инструмент, говорили, что делать, и сами быстро спускались. И вот самая первая восьмерка. Подходит, один полез, а второй взялся за лестницу и стоит. Ему лезть, лезь, лезь, а он стоит, не лезет, перепугался, белый как это, я боюсь высоты. Так бросай туда, отходи в сторону, а он не может бросить руки. Ну вот, ну вот такое оцепенение у человека, ну был такой случай один. Я о том, что я боюсь высоты, вспомнил, наверное, на третий, на четвертый день, потому что мне некогда было об этом думать. Вот, знаете, я вот сейчас скажу, как я домой ехал, вот почему я обращу на это внимание. Вот спал я там 3-4 часа в сутки, не больше, солдаты высыпались, у солдат время было, они приехали со станции и все. А нам надо было готовить списки на завтра, планировать работу на завтра. В 11 вечера было совещание у командира бригады. Бригада, кстати, это порядка тысяч человек там в Варанам было. 25-я бригада, вот командир подполковник Иванов был. Значит, в 11 вечера совещание у командира бригады. Комбаты шли туда на совещание. Потом приходили в 12 пол первого, собирали командир рот. До двух часов совещания рассказывали, куда какая рота едет, все. Потом надо было сесть, составить списки. Потом надо было попривязывать полотенце на кровати, на полотенце. чтобы знать, кого утром будить. Вот списки составили, кто завтра едет, куда и во сколько. Подъем был в 5 утра, в 6 выезд. Не ждали ни одной минуты. 6 часов и поехали. Значит, все... Пока все это сделал, три часа, лег спать, в 5 подъем. Ну, приедешь со станции, но ну, еще час какой-то где-то там в палатке перекимаешь. И вот когда я уже ехал домой, ну, уже переодели, все, приехал в Киев на вокзал, смотрю, столпотворение, люди с Киева едут. Это было 20 августа, дают мне билет, и я еду домой. Захожу в купе, купейный вагон, захожу, смотрю, бабушка с двумя внуками и молодая девушка, и четырехместная купе. Думаю, О, ну хорошо, хоть есть с кем поговорить. Было пол восьмого вечера где-то, 15 минут восьмого, а пол восьмого отправлялся поезд. И тут я посидел немножко и думаю, так... Надо залезть на полку, полежать, пока отправиться. И я как залез и слышу, мужчина, Арелька, скоро лозовая, вставайте. Вот так, вот так я поговорил. Ну, потому что усталость была такая, что я вот только лег на полку и сразу заснул. Да? Дома встречали. Пришел домой, жена э -э -э, в детском садике работала. Где-то без минут семь я пришел домой, она уже выходит на работу идти. Ну, естественно, побежала, отпросилась и все, не знала, нет, конечно, не знала, я оттуда с телефоном не было, связи не было, ну и такое, нет, она не знала. Ну, у нас в то время был еще мотоцикл, мои родители, хоть моя мать, уже отца не было, за 110 километров отсюда, в Новодолазском Ново районе, там село Староверовка такая есть, вот мы сели сразу на мотоцикл и поехали. Ну и все. Вот так приехал. Единственное, что как приехал к матери, то она очень перепугалась, что я такой бледный.